Короче, друзья, я бегала в магазин и купила хлеба 4 буханки, так как вы знаете, что у нас народу очень много. Целый пакет. Затем сюда повесим. Дай тортик, ты -то покажи. Красивое. Мороженое купила. Так. Поставь сюда. сюда. Поставь, просто поставь. И... Морожку такую купила, шоколадную и ванильную, 5 штучек, втроем уже съели, ну 8 купила, морозилку засунь, а то растает, это мне надо всю Пускай. Так, купила два тортика, не стала заказывать, так как дорого будет. а так это, у меня Минка чуть не перевернула и здесь осталось пятно. Так, шампань, шоколадный бисквит с кремом. Из без... Избитых сливок с вареной сгущенкой и арахисом. Очень вкусно. А, а, цена вкусная. Будешь... А этот у нас по-домашнему вкусные торты. Так, торт номер один называется. Шоколадный сметанный бисквит. Крем избитых из сливок. Шоколадная глазурь с грецкими орешками. Это мы очень любим. Он очень вкусный. Так, ну что, купила такой сыр. Вот это. Еще только привезли. Ну просто сыр, по сыру с ума Вот он. Я, может, пироги буду делать с сыром. И он хорошо тает, прям, ну, конкретно очень хороший. О. А козье молоко я пока сыр не делаю, так как форсюнка еще кормила я этим молочком. Так, майонез взяла, вот этот мы любим, здраво. Личину взяла, это сейчас я на поле отправлю, у нас не хотят приехать, кушать они дома не хотят. Так, говорят, на поле давай, там еще 15 часов осталось. Хотят закончить сегодня, завтра вдруг дождь начнется. Вот, блендомет, зубную пасту взяла, как обычно абрикосики, это на завтра, сливы, три апельсина, ну это в столу нарезать, виноград, виноград хороший, девчонки у меня больно ждут, я сейчас им вымою, а что... тебе вино нет, тортик не будем сегодня, я хорошо, я Субтитры. тебе виноград сделаю, хорошо Ладно, я тебя услышала, я тебя услышала. Глядь. Так, дальше. А что я взяла? У нас очень носки уходят. у Каждая пара по 50 рублей. Но носки качество хорошее. Вот по две пары взяла Диме. Это грязнуля, опять вся в морожке. И села. Я говорю, это уйди пока. Такая грязная, не скажут, некрасивая Амина такая грязнуля. Вот. Ладно, давай, сидим молча тогда. Так, вот четыре пары носков, это Дима с Андреем, очень уходят у нас. Потом а Давиду вот в подарок, подарок взяла клевер в футболке. Ну, качество ко мне, конечно, хорошее. Вот, клевер красненько ему подойдет, он светленький, красный ему подойдет, мне нравится. То у него мама дарит такие футболки, которые <клес> через э, стирки 4-5, ну она на день рождения раз дарит, это, дешевую футболку покупают, 3-4 стирки, и она уже все, она в тряпку превращается, еще носит. Я говорю, я их выкину, они уже все, они уже никуда... Ладно, пойдет на работу, работать. Мне уже стыдно, говорю, давай, выкинем. Вот, а, я купила ему такую футболочку хорошего Качество хорошего. Ему подойдет. Да? Папе пойдет? конечно. Это у него... Футболок нету, да? А у тебя есть? У меня тоже одна. Пилина. Теперь будет мне купить когда-нибудь и где-нибудь. Ну, Диме, сыну, конечно, взяла опять. Тоже вот, а, Фирма Клевер. Клевер, ну, хорошая. 48-й. Он у меня высокий. Как раз, мне кажется, ему подойдет. Он обрадуется. Он очень любит футболки носить. <coughs> а, они вдвоем обрадуются. Что уж там говорить-то. Не будем скрытничать. Так. Взяла а, комплект посильного белья полутопу так сатиновая посмотрим какая она больно мне хвалила продавец посмотрим я тут я на самом деле вообще бяс люблю так здесь у нас так режем тогда надо закупаться вот это постельное белье я потихоньку закупаюсь вот, вот такая картинка вот это у нас будет такой комплект так посмотрела да открывать не буду уже вот так потрогала нормально просто им по взяла, такую. И ромашки. Обожаю ромашки, тоже полутора. утоку. Щебоксары. Мне нравится. О, у меня мужики пришли, короче. Я побежала, это спрячу, а это оставлю для них. Все. Молоко-то у Васи вчерашнее еще стоит. Ты не ешь, паразит, смотри, что. Ты ешь давай, мяу. Всем привет, друзья! Так, у нас наступило утро очередного дня, дай бог. Андрей пошел хрюшку кормить. Вот, Манька уже стоит на готове. На своем пьеде красотка наша. Вот смотрите, курочки выбежали. Петька в последнюю очередь, потому что Бяша его выгнал. Маняшка, пошли доиться, Маня! Вот ты мне вчера не дала путем доить испугалась мяу так это ведро у меня два окурсов сегодня, сегодня собираюсь окурсы собрать и сегодня у моего сыночка день рождения у Давида Один свет исполняется он очень рад я ему нюху такую не испугалась. все время некогда как-то было не до этого и все таки ребенок чтобы вспоминалось и все это теплицу открываю сейчас окно открыто не закрывала сегодня собираюсь огурчики собрать первый урожай как говорится первый урожай соберу вот так перешагиваю большую грядку то есть маленькую грядку так. вчера полила в теплице везде вчера в тепличке везде полила у нас уже начинают помидорчики висеть а, горький перчик вот он у меня класснющий так и с другой стороны открываю дверь все чтобы проветривала хорошо а, циркулировала циркулировал воздух обязательно для помидоров нужен ангурцы они и так неплохо растут и зайдем отсюда. Вот здесь как тепло, как хорошо. Обожаю заходить в теплицу по утрам. Как будто за ночь что-то вырастет у меня. да. Но все же свое есть свое. Меня это очень радует. Этот запах. Запах будущего урожая. То есть помидор и огурцов. Сегодня капельки. А, вчера у меня, кстати, закончили картошку на поле 52 пласта было траву все убрали чуток сегодня с утра в 3 утра встала там чуть-чуть покапала и все обещали сегодня дождь но видимо кужинер вечно последнюю очередь у нас приходит дождь так как говорят что или в яме или на горе не пойми что я говорю кужинер у нас самый класс а ой все я пошел пошел так, друзья, у нас первый сбой, сбор сбор сбор урожая огурцов. Сегодня у сына день рождения, я хочу его свежими огурчиками покормить. Вот такие меня на засолку пойдут. Вот такие моллюски они очень вкусные. И чуть поменьше. Уже здесь есть, знаете какие-то очень много но я хочу побаловать андрей говорит пока не наедимся нечего солить я говорю, понял понял будете наедаться откормлю этими огурчиками вас ждала день рождения у давида чтобы собрать его меня никто не бьет, кроме меня. <смех> Андрей у нас очень огурцы любит. И каждый день смотрел. Я говорю, все, завтра буду огурцы собирать. Он такой, о, классно. <смех> и я, и отец мой тоже любит свежие неплохой такой первый сбор, да? Да, Ольга мне сказала, усики обрывай. Подписчица наша. Вот, надо будет обрывать. А Это эти, что? Да, вот эти усики надо обрывать. А то они, говорят, все не едят. Но здесь очень много обрывать у нас. Я подумаю, я, наверное, половину пообрываю, а половину так поставлю, И будет для нас это эксперимент. Ну вот, показали мой сбор. А ну ладно, Пять литров набрала огурчиков. Это начало, друзья. Это всего-то начало. Так что погнали мы домой, готовиться. Сегодня день рождения у сына. Третий раз уже говорю. Я рада. Все.